Всем привет! Вы на канале Sweet Kids и сегодня у нас влог! Да, ребята, сегодня у нас воскресная прогулка, мы едем гулять по городу и у нас будет для вас небольшой опрос. Ребята, сегодня мы прогуляемся по нашему городу, а вы э, попробуйте угадать, где мы находимся и какой это город. Ответ пишите в комментариях. А как настроение? Ты не засыпаешь там у меня? Нет. Ты хочешь гулять? Что? Спать хочешь? Масечка, ну спи, давай. Ребята, мы подъезжаем на набережную. Маленькая подсказка на тему того, в каком городе мы находимся. Здесь протекает река Кама. Сейчас мы вам ее покажем поближе. Сегодня, видимо, все приехали прогуляться здесь. Мест для парковки совсем нету. Сейчас припаркуемся и продолжим снимать дальше. Все Кто там был? Пчела. Боишься пчел? Нет, не Все, ребята, мы приехали на набережную. Поля, держи Ярика, Поля, держи. Нет, нет, нет, нет, нет. Хотите мороженого? Да. Побежали. Какое будешь есть? Я хочу йогурт. Ломбир? Йогурт? Да. А где здесь йогурт? А, вижу йогурт. Это в обычном морошке. В обычном Я хочу Какое тебе? Зеленое. Да. А вот сиропы, смотри, какие. Внизу. а Голубое небо может быть полить вам? Голубое небо. Тебе ничем не поливать? Хорошо. Да, малина. Тебе малины полить? Хорошо. А Поле решила два заточить. Ты не лопнешь? Какое вкуснее? У тебя самое вкусное. Шашлыками пахнет. Видите, там он какой колокол висит. Для чего он? Для чего он? Вы чё? Знаю, когда Тонет корабль. Обещать всех. Не. Когда обед на корабле. Все в колокол. Дзинь-джинь. Да. Я шучу. А вот еще одна подсказка, в каком мы городе. Посмотрите. Я думаю, все сразу догадаются. Счастье не за горами. Где-то надпись, кто знает. На Хочешь на карусели? Ну давай еще 5 минуток прогуляемся и поедем на карусели. Нет. Приехали в парк аттракционов Ярик захотел покататься на машинках Куда мы приехали? В парк Горького Кататься на машинках? Yeah. Ярик, машинки впереди какие-то Пойдешь? Иди бегом Польчка, идти Яриком беги Помышь маме ручкой. Ух, на <гурый> <гурый> <Ой>, какой горочке. <гурый> рули, рули, Рунька. Едем домой. Очень довольная, кстати. Мы купили вот такой вот клей от M-Cooks, чтобы я сделала слайд. Он, кстати, с блестками и очень красивый вот такого синего оттенка. Подписывайтесь, пишите комментарии, в каком же все-таки мы были в городе и ставьте лайки. И обязательно не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нашего ролика. Всем пока! Вы на канале Спитки!